Ну, мы каждый, каждый день у нас есть молитва за Украину, за, за людей, за воинов и так дальше. И вот перед самым Новым годом у нас была молитва, и каждому дается направление, что ты будешь там молиться за президента, за правительство, за военные силы, за... за за исцеление и так дальше. И вот э, я говорю э, Надежде, она была, э, что помолись, пожалуйста, за освобождение пленных. Она так э, э, улыбнулась говорит, перед Новым годом, перед самым Новым годом, и... и я и она сказала, хорошо, я помолюсь, Бог, все чудеса случаются, Бог милости. Я не знал, до 4, до 4 января я не знал, что перед самым Новым годом было освобождение, освобождение пленных, и были освобождены 100 человек. Вот насколько Бог слышит молитвы молитве и отвечает на эти молитвы. Спасибо.